всяких под прикрытием конкурсов, песен, и набираются свежие красавицы. Далека Тумсо, во всех развитых странах преподают эволюцию и большой взрыв, как основы мира. Они все идиоты, получаются или...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 Салам алейкум. Ты видел комментарии, которые пишут у хадыровцев в постах, как ты думаешь, это фейк-аккаунты? Алейкум ассалам. Это крохоботы. Я их называю крохоботами. Конечно, это фейки. Это, это боты. Там существуют такие отдельные группы, создаются в WhatsApp, в которых присутствует там где-то по 50-100 по 100 человек. Каждый э, член этой группы обязан иметь по 5-10 по 10 аккаунтов.